«Северная Верфь» сформировала прочный корпус третьего серийного траулера процессора проекта 170701. Судостроительный завод «Северная Верфь» продолжает строительство серии траулеров процессоров проекта 170701. Как сообщает пресс-служба предприятия, завершено формирование прочного корпуса третьего серийного траулера. Прочный корпус траулера «Капитан Брёйхмунд» сформирован, началась подготовка как окраске наружной обшивки корпуса Ведется монтаж винторулевого комплекса, после чего будет произведен окончательный монтаж главного двигателя и редуктора. Завершается изготовление секции ходовой рубки и мачты. Но их установка будет произведена только после перевода судна на открытый стапель, так как размеры траулера не позволяют сделать это в закрытом помещении. Отмечается, что это уже четвертое судно серии, поэтому все технологии отработаны. Спуск траулера на воду запланирован на май этого года, передача судна заказчику – в этом году. Траулер назван в честь заслуженного работника рыбного хозяйства РФ, многолетнего капитана мурманского флота Льва Брейхмана. Заказчик траулера – компания «Проминвест», входящая в группу Нареба, всего в рамках серии заказано 10 судов. Проект морозильного траулера-процессора разработан конструкторским бюро Naughty Cruise. Траулеры проекта 170701 предназначены для работы в Северной Атлантике. Судно имеет ледовый класс АС-2, корпус рассчитан на преодоление льдов толщиной до 0,5 метра. Основные характеристики проекта 170701 – максимальная габаритная, длина – 81,6 метра, ширина – 16 метров, скорость – 15 узлов, водоизмещение – 5500 тонн. Мощность главного двигателя – 6,2 МВТ. На борту установлена фабрика по безотходной переработке рыты и морепродуктов. Общая производительность – 150 тонн рыбы в сутки. Производительность по замораживанию – 100 тонн рыбы в сутки. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.